Самые знаменитые мелодии главных блокбастеров Голливуда. Музыка легендарного Джона Уильямса в исполнении Симфонического оркестра 14 и 16 октября в Большом театре Беларуси.